Ooh mm -hmm. рада приветствовать вас снова на моем youtube канале и как обещала давайте с вами разберем некоторые задачи которые достаточно часто встречаются в централизованном тестировании и с ними возникает много вопросов при решении или же даже при прочтении самих условий и задач это газы и их смеси и здесь обратите внимание у меня написано часть 2 что значит часть 2 а это значит что уже одно видео на эту тему есть на моем YouTube канале. Я специально оставлю ссылочку здесь, ссылочку в описании, чтобы вы смогли перейти и посмотреть первую часть по теме газа и их смеси. Там, конечно, есть теория. Также сегодня я ее вам повторю, чтобы мы могли решить несколько задач. Сегодня я выбрала нам 7 задач, которые встречались когда-либо в централизованном тестировании, в репетиционном тестировании. То, что мы не решали еще. И давайте тогда с вами повторим немножечко теорию, что касается газов и их смесей. Особенность в том, что мы с вами можем использовать вот эту формулу. Объем равен химическое количество умножить на малярный объем, где малярный объем равен 22,4 дециметров кубических на моль. То есть вот эту формулу можно использовать только для газов. Никакие а, объемы твердых или же жидких веществ таким образом считать нельзя. Только веществ в газообразном состоянии. Также можем использовать вот такую формулу, что плотность для газов равна отношению малярной массы к малярному объему. Но у нас не просто газы, а у нас их смеси. Соответственно, нам нужно будет определять как-то общий объем или какую-то долю одного газа в смеси с другими. И в таком случае мы с вами можем использовать следующую объемную долю. Объемная доля какого-то газа, газа Х мы с вами представим, это отношение объема данного газа к объему всей смеси. Также мы можем подставить не только объем, а химическое количество, потому что по вышеизложенной формуле мы с вами видим, что объем зависит у нас только прямо пропорционально от химического количества. У нас как было 22,4 метра кубических на моль наш... Малярный объем он так и остается для всех газов при одинаковых условиях. Поэтому можем использовать и химическое количество. Можно переводить в проценты, то есть умножав на 100%, можно оставлять так в долях. Для чего нам необходима вот эта объемная доля? Иногда у нас дана малярная масса смеси. Вот Эта малярная масса смеси может быть рассчитана как отношение массы всей смеси, делить на химическое количество всей смеси, но масса у нас не всегда дана. Поэтому мы можем воспользоваться второй формулой, что малярная масса первого газа умножить на объемную долю первого газа плюс малярная масса, Второго газа умножить на объемную долю второго газа и так далее. То есть это у нас сумма произведений малярной массы отдельного компонента, то есть газа на его объемную долю. И особенность в том, что мы с вами можем, например, для нахождения объема всей смеси мы можем складывать объем первого, второго, третьего газа и так далее. То же самое мы можем для, находить для массы всей смеси, можем находить так химическое количество смеси, но никогда для нахождения массы смеси нельзя складывать в малярные массы отдельных компонентов. То есть вот это делать нельзя. Можно использовать только с учетом объемной доли. Значит, это у нас небольшое такое введение для того, чтобы вы вспомнили формулу или кто-то выучил вот эти новые формулы. А сейчас будем решать с вами задачи. Задача номер один в газовой смеси метана. Я сразу же буду прописывать метан у нас CH4 и угарного газа CO. Масса метана относится к массе угарного газа, то есть масса CH4 относится к массе CO как один. 0,875 к этой смеси добавили неизвестный газ то есть какой-то газ x объемом равным объему метана то есть мы с вами можем написать что объем газа x равен объему CH4 и при этом плотность смеси возросла на 48 то есть мы с вами можем написать плотность смеси ну как бы 2 равна плотность смеси 1, и раз у нас возросла на 48%, процентов, значит, я могу домножить на 1,48. Почему домножить на 1,48? Потому что это 148%. 100 у нас было, плюс 48, получилось 148, только переводя в доли. Укажите малярную массу вот этого газа Х. Значит, с чего мы с вами начнем? А мы с вами можем представить, пусть, например, химическое количество CH4 в такой смеси у нас будет равно 1 моль. Тогда масса CH4 у нас будет равна, то есть я пока говорю про смесь 1 да, до добавления вот этого газа Х. Масса тогда будет равна 6 грамм. Тогда мы можем найти массу СО. Значит, мне нужно в таком случае 16 грамм умножить на 0,875, так как отношение у нас 1 к 0,875. То есть получается у нас 14 грамм. Таким образом мы можем с вами найти химическое количество СО, потому что нам потом как-то нужно будет переходить к объему. 14 я делю на 28 грамм на моль, это малярная масса угарного газа. Получаем мы с вами 0,5 моль. То есть соотношение у нас 1 к 0,5. Далее, так как мы с вами добавили наш газ объемом точно таким же, как и метан, можно, в принципе, даже не обязательно объем использовать, а использовать химическое количество. То химическое количество будет точно такое же, как у метана ⁇ 1 моль. Так как у нас с вами здесь используются плотности, мы можем с вами сделать следующее, что плотность это отношение малярной массы к малярному объему. Вот эта величина постоянная. Мы видим с вами, что малярная масса, она зависит прямо пропорционально от плотности. И плотность от нее также прямо пропорционально зависит. То есть малярная масса смеси 2 также будет больше, она, это, в 1,48 раза. То есть можно заменить это все. Давайте с вами посчитаем непосредственно малярную массу смеси 1, какая она была. Значит, что это такое? Это малярная масса CH4 умножить на его объемную долю плюс малярная масса CO умножить на его объемную долю. Нам не хватает вот этих объемных долей, но мы сейчас все вместе все с вами выведем. Значит, 16... Умножить. Как найти объемную долю? Это непосредственно химическое количество нашего метана, делить на общее химическое количество, а общее оно у нас равно 1,5. Плюс 28 умножить на 0,5 делить на 1,5. Ну и давайте теперь это все посчитаем. То есть 16 разделить на 1,5 плюс 28 умножить на 5. Здесь на полтора. Того мы с вами получаем 20 грамм на моль. Тогда масса смеси 2 у нас будет равна 20 умножить на 1,48. Это 29,6. И я вот это лишнее здесь с вами сотру. И пропишем теперь следующее. Значит, 29,6. Что это такое? Это малярная масса, опять же, С4 умножить на его... Новую объемную долю, чему вот равна э, общее химическое количество в новой смеси. Это 1 моль метана, 0,5 моль СО и 1 моль еще нашего неизвестного газа X. Плюс молярная масса CO умножить на его новую объемную долю. И плюс малярная масса газа X умножить на его объемную долю. Давайте с вами все будем заменять. Значит 16 остается умножить. 1 делить 1 плюс 0,5 и плюс еще единица, это у нас 2,5. Плюс малярная масса СО 28 умножить на 0,5 делить на 2,5 и плюс х я так и оставлю, то есть это малярная масса нашего неизвестного газа, умножить на единицу делить на 2,5. Все это у нас равно 2,96. Давайте посчитаем все, что у нас есть без икса. получается у нас следующее 12 равно и давайте давайте даже не так плюс единица делить на два с половиной это 0,4 x равно 29,6 0,4 x равно 29,6 минус 12 это 17,6, и тогда х мы получаем 17,6 делить на 0,4, ровно у нас получается 44. Ну, то есть можно предположить, что теоретический газ, который мы добавили, это может быть СО2. Но нам нужно узнать только лишь малярную массу. Задача номер два. К моменту достижения равновесия в реакции синтеза аммиака из простых веществ, мы с вами давайте сразу же запишем синтез аммиака из простых веществ. Реакция у нас здесь обратимая, но тем не менее уравняем это все, записали. У нас сказано, что после достижения равновесия объем аммиака, азота, водорода вы пересчете на нормальные условия составы, соответственно равны 4, 5 и 1. То есть я запишу в виде такого способа или метода таблиц, то есть у нас будет объем изначальный, дельта В это насколько изменился объем, то есть сколько прореагировало или сколько образовалось и объем конечный, то есть в момент равновесия, даже можно его так квадратные скобочки взять равновесный такой объем. И обратите внимание, правильно нужно объемы у нас перевести, значит 4 это для аммиака. 5 для азота и один для водорода. То есть у нас равновесная система не полностью все продукты реакции переходят, точнее исходные вещества переходят продукты реакции. Нам необходимо указать объем исходной смеси газов. Значит, что мы с вами точно можем сказать. Если у нас пока что не протекает реакция, то есть до того, как образовался аммиак, мы можем написать для его изначального объема Дельта В, точнее, В нулевое равное нулю. Значит, если у нас было 0 и образовалось 4 объема, значит, столько его у нас образовалось. 4 да, в результате реакции. Дальше, с учетом стихиометрических коэффициентов, мы можем перейти к исходным нашим веществам. Так как соотношение 3 к 2 нашего водорода и аммиака, для того, чтобы найти Объем прореагировавшего водорода мне нужно 4 домножить на 3 и поделить на 2. У нас получается 6. С, аммиаком, э, с э, водородом разобрались, теперь с азотом. С азотом соотношение 1 к 2. То есть у нас тогда прореагировало 2 объема нашего азота. Теперь. Сколько у нас было вот этих исходных газов? 6 прореагировало, 1 осталось. Значит, изначально было 7 водорода. И 2 прореагировало, 5 осталось, 7 было азота. Таким образом, суммарный объем исходной смеси у нас получается 14 дециметров кубических. То есть, достаточно простая задача. Задача номер 3. В результате сжигания диметилового эфира... Кислороде, и нам говорят, что это избыток, объем реакционной смеси уменьшился в 1,364 раза. Давайте для начала запишем само уравнение реакции. Я люблю сразу же писать уравнение реакции, чтобы видеть, что у нас образовалось, в каких соотношениях и так далее. Значит, перед СО2 ставим двойку. Перед водой тройку, значит у нас 2 на 2, 4 и еще плюс 3 это 7, минус 1 кислород 6, тогда перед молекулярным кислородом ставим тройку. Так, и у нас сказано, что образовалась вода массой 14,5 грамм. Укажите объем исходной газообразной смеси, то есть Опять же, вот исходную смесь объемом воды и растворимостью в ней газов пренебречь. То есть вода здесь как бы у нас является э, жидким веществом, поэтому мы пренебрегаем, мы не используем ее как газообразное вещество. Объемы измерялись при нормальных условиях, где эфир здесь принимаем за газ. То есть газ у нас диметиловый эфир, кислород и co 2 Воду мы с вами не используем. Дальше, что еще можем с вами прописать? У нас есть вот такая циферка, да, что объем реакционной смеси уменьшился в 1,364 раза. То есть мы с вами можем написать, что объем смеси 2 делить на объем смеси 1. И раз он уменьшился, то мы с вами даже, наверное, наоборот удобнее записать. Сюда единичку, сюда двоечку. 1,364 раза. Значит, то есть объем смеси 1 это объем смеси 2 умножить на 1,364. Что мы с вами еще можем пока что найти? Мы можем использовать химическое количество нашей воды. Для этого его нам необходимо найти, чтобы понять, а сколько прореагировало СО2, сколько прореагировало демитилового эфира и сколько у нас осталось там в избытке кислорода. Значит, 14,5 делим на 18. Получается 0,806, округляем мы с вами правильно, моль. То есть мы с вами можем посчитать, сколько у нас образовалось также co 2 То есть мы и пропишем химическое количество co 2 0,806 умножить на 2 и разделить на 3. Получаем мы 0,537 моль. Теперь мы можем найти, а сколько прореагировало диметилового эфира. Значит, 0,806 просто делим на 3 с учетом психиметрических коэффициентов. 0,269 моль. И можем найти химическое количество кислорода, которое прореагировало. Не то, сколько стало, сколько прореагировало. 0,806. Теперь давайте найдем, а чему же в общем виде у нас равны вот эти объемы смеси 1 объем смеси 2. Значит, объем смеси 1. Это, даже давайте я заменю на химическое количество. Они у нас в принципе одинаковые будут, в одинаковых соотношениях. Поэтому можно на хим количество заменить. Значит, химическое количество нашей смеси 1 это химическое количество диэтилового эфира плюс химическое количество кислорода. Химическое количество смеси 2 это химическое количество СО2 и плюс химическое количество избытка кислорода, то сколько осталось. Вот давайте попробуем все это подставить. Значит, пусть у меня... Химическое количество О2 исходного будет х, моль, потому что мы с вами можем учесть здесь только то, сколько у нас прореагировало, да? 0,806, потому что сколько еще осталось, непонятно, мы это будем сейчас искать. Значит, И подставляем все в наше вот это уравнение. Химическое количество диетилового эфира, так как он у нас в недостатке, то можем с легкостью подставить 0,269 плюс химическое количество кислорода общего – это х да, исходного. Равно, теперь химическое количество нашей второй смеси, это химическое количество co 2 вот оно у нас 0,537, плюс избыточное химическое количество кислорода. Что это такое? Это х минус то, что прореагировало, а прореагировало у нас 0,806. И все мы это домножаем на 1,364. Осталось нам это все посчитать. 0,269 плюс х равно... Я сразу же что сделаю? От 0,537 отниму 0,806 да, и домножу на 1,364. Получается минус 562 плюс 1,364х. Переносим в эту сторону у нас без х значения, то есть мы с вами поменяем знак 0,269 плюс 0,562. Получаем 0,831 равно, и с х переношу в эту сторону, у нас получается 0,364х. х равно 0,831 делить на 0,364. 2,283. И теперь смотрите, что мы с вами можем сделать. Нам нужно будет найти объем. Да? Значит, Химическое количество сначала всей исходной смеси или смеси 1 найдем. За х мы принимали исходное химическое количество кислорода 2,283 плюс химическое количество нашего диметилового эфира 0,269. Суммарно мы с вами получаем 2,552 моль. И теперь можем найти объем вот этой нашей смеси. Это 2,552, я домножаю на 22,4 на малярный объем. Получаем мы с вами 57,165 дециметров кубических, но округлили бы до 57. Задача номер 4. Относительная плотность смеси озона и кислорода по делю, мы сразу же с вами запишем, то есть D по делю этой смеси, 8 и 8. Определите минимальный объем такой смеси, то есть нам нужно найти объем, необходимый для полного окисления смеси ацетилена, бутана, 2 метилпропана массой 100 грамм и относительно плотностью по водороду 26 и 6. Давайте для начала запишем формулу вот этих органических веществ. Ацетилен это у нас С2H2, теперь бутан С4. H10, и обратите внимание, 2-метилпропан, это у нас тоже c 4 h 10 То есть это у нас что? Это у нас изомер бутана. Поэтому можно записывать вот в таком виде только две формулы. И мы можем с вами записать сразу же реакция э, окисления. То есть получается у нас co 2 и H2O. Мы с вами уравниваем так 8 и 2 это 10, сюда пятерку. Так, такая пятерка плохая получилась. Так, и здесь тоже СО2 и H2O. На 2 отомножаем. 8, 10, Так, 16, 10, 26, и на 2 13. Отлично. Значит, у нас есть еще одна смесь. Да? То есть здесь у нас масса этой смеси 100 грамм. И относительная плотность по водороду... 26 и 6. Значит, в чем дело в этой задаче? Дело в том, что у нас озон может разлагаться. С образованием кислорода. И получается его в полтора раза больше. То есть можно вот такое соотношение записать. И когда у нас есть смесь, у нас мало того, что кислород здесь будет участвовать в реакции окисления, который был изначальный, так еще озон разложится и также нам даст кислород, который тоже будет вступать в реакцию окисления. То есть... Нам такой э, смеси нужно меньше, нежели чем чистого кислорода, потому что из одного моля озона получается полтора моль кислорода. Значит, давайте для начала определим, э, сколько нам вообще кислорода необходимо для такой смеси. Для этого нам нужно что сделать? Нам необходимо найти объемные доли вот этих наших газов в второй смеси, ну, смеси углеводородов. Значит, что мы можем сделать? Значит, малярная масса, я напишу так, углеводорода, чтобы не путать с озоном и кислородом, это 26,6 умножить на 2. То есть мы домножаем на малярную массу нашего водорода. Получаем 53,2. Теперь 53,2 равно это малярная масса ацетилена умножить на его объемную долю плюс малярная масса. Ну, скажем так, бутан умножить на его объемную долю. И что у нас получается? Малярная масса ацетилена 26, пусть его объемная доля будет х. Плюс, дальше мы что можем сделать? Малярная масса бутана это 58. 1 минус х, то есть 100% минус х. И все это у нас 53,2. Ну и давайте решим. 26х плюс 58 минус 58х равно 53,2. И далее у нас 58 минус 26, это 32х. Здесь у нас минусы будут в двух частях, и я их сразу же нивелиру. 4,8. Х отсюда 4,8 разделить на 32, получаем 0,15. Давайте тогда сделаем следующее. То есть у нас объемная доля ацетилена 0,15 и 0,85 характерно для э, вот этих изомерных C4H10. Давайте найдем конкретные химические количества. То есть, э, что мы с вами можем сделать? Я давайте вот здесь тогда продолжу. Значит, 100 грамм это у нас. Мы можем принять с вами, пусть химическое количество всей вот этой смеси будет у. Тогда химическое количество нашего ацетилена будет 0,15у умножить на малярную массу, это 26. Плюс, а хотя в принципе мы же с вами... Знаем массу, знаем, тут еще проще можно сделать, вот сейчас еще вам проще покажу. Значит, химическое количество нашей смеси, это масса смеси делить на малярную массу смеси, правда? Значит, масса смеси у нас 100 грамм, малярная масса смеси у нас 53,2. Мы можем посчитать хим количество. Легко, 100 разделить на 53,2. Это 1,8... 800... Тоже тут можно 88 оставить. Тогда химическое количество c 2 h 2 равно 1,88 умножить на 0,15. Я просто эти задачи вместе с вами прямо здесь и сейчас решаю. Получаем мы с вами 0,282. И химическое количество c 4 h 10 тогда у нас 1,88 минус 0,282. Это 1,598. И что мы с вами можем сделать? Мы можем найти химическое количество кислорода, необходимое для нашей, наших реакций окислений. То есть мы находим так, химическое количество здесь, О2, у нас будет равно 0,282 умножить на 5, разделить на 2. С учетом стихиометрических коэффициентов 0,705. И здесь химическое количество 2 у нас 1,598 умножить на 13 разделить на 2. Получаем мы с вами 10,387. Все вместе это 11,92 моль. Это количество нашего кислорода. Теперь давайте разбираться с нашей смесью 1. Да, нам нужно тоже знать, в каких соотношениях находятся у нас О2 и О3. Я, чтобы уже не путаться с различными переменными, давайте я буду вообще другим цветом записывать вот эту часть задачи. Пусть у нас будет тогда в такой смеси М химическое количество озона, ну и, например, Z, химическое количество нашего кислорода. Пока что оставим с вами так. Значит, что мы делаем? Опять же, находим малярную массу смеси. 8,8 я домножаю на 4 на малярную массу гелия. Получаем мы с вами 35,2. Что такое 35,2? Я лишнее пока что сотру. 35,2 это... Наша малярная масса озона умножить на объемную долю озона. То есть здесь вот эта формула работает вообще прекрасно. Плюс малярная масса кислорода умножить на объемную долю кислорода. И теперь все это запишем. Значит, 48 умножить на х плюс 32 1 минус х. То есть вот эта часть, она в принципе для всех одинаковая. 35,2 равно 48х плюс 32 минус 32х. 48 минус 32 это 16х. И здесь у нас 35,2 минус 32 это 3,2х. И х отсюда 3,2 разделить на 16, 0,2. То есть в нашей смеси будет непосредственно 0,2 э, объема ну, 20% озона да, и 80% кислорода. Что мы с вами дальше можем сделать? Сделать мы можем следующее. Мы можем пересчитать на, наш вот этот, на наше химическое количество кислорода. Что получается? Значит, весь озон, который был, он может перейти в кислород. Давая при этом в полтора раза больше кислорода. Даже, знаете, можно удобнее сделать не так. Пусть химическое количество всей смеси у нас будет М. Тогда химическое количество О3 у нас будет получаться 0,2М, потому что мы нашли, что объемная доля нашего озона 0,2, а химическое количество кислорода будет 0,8М. Но при этом, что мы с вами можем сказать? Что химическое количество кислорода, получившееся из озона, это 0,2м умножить на 1,5. Что озон разлагаясь, как я уже говорила, дает в 1,5 раза больше кислорода. То есть 0,3м. И что у нас получается? Суммарно это все должно быть 11,095. То есть... 0,8m, которая была, 0,3m, которая образовалась, это все 11,092. Тогда m равно 11,092 разделить на 1 и 1. Получаем мы с вами m, ну то есть тут не масса, здесь как коэффициент я имею в виду. 10,084 моль. И что можно дальше сделать? Найти объем всей нашей Смеси, то есть объем будет равен 10,084 умножить на 22,4. Получается это у нас 225,882, но округляем мы с вами до 226. Вот такая непростая задача. Задача номер 5. Смесь азота с водородом. То есть N2 и H2 при нагревании, при пропускании над катализатором, понятно, будет давать нам амиак. Сразу же запишем, в результате реакции с выходом 60% был получен амиак, а содержание водорода в полученной газовой смеси составило 58% по объему, то есть объемная доля... Водорода, я напишу вот такой индекс 2, вот так, то есть во второй смеси у нас составил 58%. Рассчитайте массовую долю водорода в исходной смеси. Здесь опять же можно использовать метод таблиц. Можно использовать химическое количество, можно объем, но, наверное, давайте удобнее химическое количество. То есть химическое количество нулевое, то, что было изначально, то, что прореагировало дельта n, и n в составе, ну, то есть конечно какой-то смеси или равновесия. Что мы можем теперь сказать? Мы с вами понимаем, что у нас изначально не было никакого аммиака, то есть до протекания реакции, его химическое количество было ноль. Так как у нас сказано, что содержание водорода в полученной газовой смеси составит 58% по объему, то есть он у нас будет непосредственно оставаться в большом, можно сказать, так, избытке, но при этом мы не знаем чего? Мы не знаем ни химического количества нашего аммиака, да, ни химическое количество водорода. Что можно сделать? Пусть у нас с вами было, например, 1 моль нашего водорода. Далее, мы не знаем, сколько у нас было нашего азота. Да, пусть я запишу, что его было x моль. В результате реакции у нас сколько-то нашего э, водорода прореагировало. Да, прореагировало, мы пока что не знаем сколько, но сейчас это выясним с вами. А прореагировало у нас, например, 60%. Почему 60%? Потому что у нас выход с вами. С вами непосредственно 60 процентов. Ну, 60%. Можно считать, например, по азоту. То есть 0,6 и х, тогда получается следующее, что водорода должно прореагировать в 3 раза больше. 0,6 я домножаю на 3 и получаю 1,8 х. Теперь, сколько у нас получилось амиака? 1 и 2 х. Что у нас осталось? Х минус 0,6 х это для азота. Один минус один и восемь х и один и два х. Значит, теперь работаем с нашей объемной долей. Объемная доля водорода в конечной смеси, это химическое количество оставшегося водорода, то есть в равновесной такой системе, делить на суммарное химическое количество всей смеси. Давайте все это подставим. Значит, химическое количество водорода, которое осталось 1 минус 1,8х. Теперь давайте вот отдельно все вот это сложим. Что у нас получается? x минус 0,6x плюс 1 минус 1,8x и плюс 1,2x. Давайте сначала с x разберемся. То есть 1 0, 6, минус 0,6 минус 1,8 и плюс 1,2. У нас получается единица минус 0,2x. Вот мы с вами сюда и подставляем. И все это 0,58. Я сразу же перевожу вдоль. 1 минус 1,8х равно, перемножаем по диагонали, 0,58 минус 0,2 умножить на 0,58, это 0,116х. Теперь с хами в одну сторону, без иксов в другую сторону. 1 минус 0,58, это 0,42. Теперь обратите внимание, у нас здесь поменяется знак. 1,8 минус 0,116. 16 х. 1,684 х. Х отсюда 0,42 разделить на вот это значение. 0,249. И теперь смотрите, что мы с вами можем сделать. Нам нужно было найти массу, непосредственно массовую долю водорода в исходной смеси. Значит, для того, чтобы найти массовую долю водорода в исходной смеси, мне нужно массу водорода делить на массу всей исходной смеси. Масса водорода у нас 2 умножить на 1, потому что мы с вами приняли, что химическое количество водорода равно единице. И теперь считаем, чему равно... Масса всей смеси. Это, опять же, наши 2 грамма водорода плюс 0,249 умножить на 28. Это масса нашего азота. Так как мы нашли, что его было х. 0,249 моль. И домножаем на малярную массу. Это 28. 0,249 умножаем на 28 плюс 2. И теперь 2 делю на 8,972. Получаем э, с вами. Сейчас я еще раз... Циферку потеряла, значит у нас здесь 8972, 2 делю, 0223, ну либо с вами мы округляем до целого числа, до 22%. Задача номер шесть. Для полного гидрирования газообразной смеси ациклических углеводородов, то есть раз у нас гидрирование, они у нас не непредельные, ациклические, значит не имеют циклов, они у нас либо разветвленные, либо линейные, но самое главное не замкнутый цикл. Относительной плотностью по аргону, то есть мы с вами можем написать D по аргону, смеси углеводородов 1,35. Необходим водород, объем которого вдвое больше объема смеси. То есть мы делаем вывод о том, что раз соотношение 1 к 2, то у нас там либо две двойных связи, либо у нас одна тройная. Значит, общая формула углеводородов CnH2n-2. И можно записать <с filled> процесс гидрирования. Да? То есть у нас получается CnH2n-2. плюс Далее рассчитайте, какой объем кислорода требуется для полного сгорания исходной смеси углеводородов массой 216 грамм. Все объемы измерены при нормальных условиях. Некоторые начнут сейчас искать, что это за углеводороды. То есть я вам покажу два варианта, как можно в общем виде решить эту задачу, как можно решить это, конкретно пересчитывая на общую формулу вот этих углеводородов. Значит, если у нас h 2 n-2, они у нас сгорают в кислородах. У нас в любом случае получается CO2H2. Здесь необходимо учесть, что? учесть коэффициенты. То есть у нас n перед CO2, 1n-1 -1 перед Водой. И Теперь мы считаем количество кислородов. 2n плюс 1n минус 1. То есть того у нас 3n минус 1. Делим мы на 2, чтобы учесть коэффициент перед молекулярным кислородом. Получается 1,5n минус 0,5. Это тот коэффициент, который будет перед кислородом. Теперь, как нам определить объем кислорода? Нам нужно знать, какое химическое количество наших углеводородов. Для этого мы находим малярную массу смеси углеводородов. 1,35 я умножаю на 40, потому что малярная масса аргона у нас 40. Получаем 54. Тогда химическое количество углеводородов 216 разделить на 54. Это получается 4. То есть, наверное, давайте даже в общем виде, что у нас в таком случае получается. Да? То есть, у нас 4 мой. Тогда химическое количество 2 у нас будет 4 умножить на 1,5n минус 0,5. Нам необходимо будет найти вот это n. 6n минус 2. Так, это химическое количество нашего кислорода. Давайте найдем n. Как найти наше n? У нас есть малярная масса 54, у нас есть общая формула вот этих углеводородов. 14n минус 2. Тогда, значит, что мы с вами делаем? 54 плюс 2 это 56, разделить на 14, это 4. И подставляем вот сюда. Даже. Вот сюда. Химическое количество тогда кислорода 6 умножить на 4 минус 2. Это 22 моль. Тогда объем кислорода 22 умножить на 22 и 4 равное 492 и 8. Но если это ЦТ, 493 дециметра кубические.